Ребят, я вот такие вот серьезные битвы, которые в Сейнс Роу Кстати, всем снова здорово, с кем ничего не виделись. Я вот такие вот серьезные битвы, которые в Сейнс Роу 3 будут происходить. Я их буду пропускать, потому что, ну, реально, я что то думал, вы что то думали. Время найти Ахиля. О! не что я ну, это... а? вот они. Защите Анхеля. Что за хер? Вот именно займут. Что за хер тут происходит, а? Защите Анхеля. Отец, ты мой ребенок. Просто для информации. Не. Хорошо, обратно вернуться тебе в район. Олежа, блин, ну не мешайся ты. Миниган, черт. А, а, а, так, Олежа, так, не гань, черт, блин, Олежа, помоги, а, Олег, ну помогай, давай, а у них, видимо, у всех тут, подъем по у них у всех, видимо, тут, лучидоры, у них, видимо, по видимо, по-видимому, у них у всех у великанов, что-то типа Олега, и, и этого великого большого, у него тоже что-то как-то. Как мне кажется, у них по лестнице. Ну что яблоко от яблони, как говорится, недалеко падает. Ай, где? Анхи ты упал. А -а -а -а. Или.. А, ангель, ангель, ангель, ну вот, давай, возрожай, возрождайся. И сейчас нужно тебя возрождать, займах, ага ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай никто не ай меня. ай Так, сейчас, я нифига не вижу. Ай! Оживите братка, ангеля. Ай, ай, ай, а меня кто оживит, если я вдруг скончаюсь? То кто меня оживит, если я вдруг скончаюсь, а? Никто. Олег! Помогай. А а, ну да, меня никто не оживил. Возвращаемся в порт С контрольной точки миссию начинаем. Ну да. Анфиль. Меня никто не застил. Спасибо. У меня сосиска, получается. Олежа, ну кошкинка. Этот ребенок не мой. Ай! Ёлка. Ребятки, ну... Вы же знаете, что я... А, вот, нормально сейчас. миниган копки а им ее фазы не у у всех не точно олег это твой ребенок потому что ну, у него как у тебя это Непреодолимая ненависть к лестницам. Я еще со времен четвертой части это заметил, но... Я думаю, что они, они все просто... Ай! Так, особо а как кобратка? Анхель, давай! Меня никто не оживил. Ну да, ну да, да, да, Пошел я нафиг. Авторитмические контрольной точки. Не, надо, надо, нам надо, надо, наверное. Надо сейчас будет нажать на таб. Магазин 9. Здоровье прокачать. вас на длине здоровья 4, так, 5, 500. Способности. Дурная слава Дейкера. Эм, дурная слава у Дейкера быстрее спадает. Хотя... Эм, Дурная слава лучше даром не нужна. У... Ну, ладно, пускай у Моргенштерна будет, покажет. Дурная слава. Моргенштерн второй уровень за 6, потом будет качать. Урон от огня, урон от взрыв машин. Урон от огня нужно было бы прокачать. Потом на автомат, потом на винток, потом на пистолет, Что за это за фигня такая мясная выбежала сейчас Займ спросил. не мой, ты не, ты не мой ребенок. Твой ребенок на меня напал, блин! Черт, миниган! Черт, ты миниганщик! Защищай, Анжели! Оживите, братка, одного. Эм, так. Займус. Займус. Займус. Давай. Оживляйся. Ты не мой ребенок. надо возрожди... возродить. Займус, да, давай, возрождайся ты уже. Ёп, ты не Нет! Олеж, ты чё ты подник, а? Ты чё подник? А да, блин, ну чёрт. Братка какого-то воскрешать. Я процентов уверен, что это Займуса. Или ангеля. А, не ангель. Ну, блин, ну, чёрт. Ай. Я не, я немножко сюда зайду, хорошо. То, что тут, ну, попроще немножко. Смотрите. Так, стопа, гранаты, горены, горены, горены. Так, стопа, ангели нужно поднять. Ну, ладно, так, на, на Е. На Е! Я зажал тут. На. Надо на... Так на какую кнопку Горены бросать? Я забываю все время посмотреть управление, управление перса. Выбрать клавиши и кнопки. Так, э, авто м -м -м, пешком. Так, бросать га, э, на бросу гранат на ку, а на куну. На, надо нам, надо значит, на. А, нет, это не против... Это не поможет с этим. Это с декерами поможет. Oh, ah. Это вот декер. Нет, видимо, помогло тоже. Помогло, видимо, тоже, ребят. <плодисменты> можешь поднять миниган? Да знаю, Зэме, сейчас подниму. <плодисменты> Будь осторожен, ай, блин, уж не Ч, пройдено или провально? Я не знаю сейчас. Вроде бы пройдено. А вроде бы нет. Дамы и джентльмены. Филипп мёртв. Нам надо начинать что-то... Вопрос в том, что... Кто это все сделал? поведет синдикат к новой эре. Виола Кикину... Они были Лореном лишь свой, и это немножко не так, но, извините. Синдикат перешёл на дорогу, и мы готовы сейчас их встретить. Силпорт будет моим. Точнее, нашим. Мы жильё Анфеля, жильё Кинзи... Не <смех> тратор, блядь. Жилехата Займаса, изменение банды. Теперь в вашем бане могут быть уроды. Ч ⁇ за уроды? Так, сейчас. Так. А.К. А а а а Крюков. Я прокачаю немножко себе. Так, на гараж. Не-не-не-не-не-не. Не, не, не, не на гараж надо было, я забыл. Святой танк, назад. Вот когда будут уже подходить к концу миссии, эпизод точнее. Да, миссии эпизод последний будет. Ну да, уверен. Тут новые. Пелотаж. Троянские шлюхи можно, страх мошенничества, киберпламя и быстрее и сильнее странная наука. Тебе надо быть готовым к такому человеку, я жду я тебя. Жду. Торч Темперс. Торч, мне понравилось. Генки, моноп... монопульта, я вам сейчас покажу, что это за монопульта, и... и вам может понравиться даже. Стрельба людьми, собирайте людей, сбивая их на машине, чтобы стрелять из пушки. Вот. Миллиметраж, миллиметраж, милли-милли-миллиметраж. Милли, так, стопа. Так. Так, на на этап так карту так нужно вот сюда вот заехать первым делом эм, ну да мы знаю сейчас о деньги отмыть две, две семьсот 2 785 пришло назад надо на поехать на в другую сторону не ну в козме то мы всегда сами успеем а вот а вот закупиться патрончиками перед миссией сложно я уверен практически на 100 процентов что она будет сложной это мы не, не каждый раз успеем это мы можем в этот раз не успеть вообще ребята Friendly фаер за 5000, ну я покупаю, потому что я хочу тут скидку, во-первых, и во-вторых, купить патроны или улучшения, На эскейп назад, так, на купить, улучшить оружие. Тут можно сюда пенетратор поставить, биту можно поставить, электрошокер. Не, ну, он стоит как минимум ну, больше, чем у меня сейчас есть. У меня сейчас есть 600, а он стоит 9500. Поэтому выходим принять. Я полностью все перезарядил себе. Лучше, коктейль молотов возьму потому что ну так мы в тот раз с вами короче последнюю я в тот раз когда последний раз я играл я последний вот это вот миссия мэри с я буду ее вспоминать честно говоря да как скончание черт Почему ты живешь в таком нюансе, надо Что чтобы ведь я должен думать, как им. Я понял, что сейчас будет. Мы должны быть толстые игром някс, нафиг. ЛКМ, ЛКМ. Просто человек вертолет. Опять же, страховое мошенничество, ага. Блин, а я думал можно, но... Видимо, нельзя. А, не, можно. Я думал нельзя это сделать, а это оказывается можно. Да я такое, я знаю, как мошенничество проявляется. 70 тысяч 70 тысяч тридцать семьдесят три. Страховое мошенничество, короче, пройдено, а продолжено энтер.. Деньги 2200, плюс 10% бонус, 9% авторитета, 4% контроля равен 180 час. Вы открыли новые для себя, новые, новые, новые места, страхового мошенничества, можете поискать их на карте. О, а, а это опять страховое мошенничество, блин, ну это уже пройденный, точнее, этап. Табуляция. Займос спелот аж. Отправляешь жилищу Займаса. Привет. Зимо, Займас. Зимо, Займас. Справедливость. Тут Зимо, Займас. Займос. Можешь не спешить. Особо. Можешь особо не спешите от а фраз я не записа. как он сказал можешь особо не спешить. о plain sense так выйдем так и вот сюда вот побежим побежали побежали побежали побежали так и, на, я покупаем планет цветы за 5000 Ахам. и это два процента увеличение через Увеличение Горда. Короче. Увеличение масштаба этих. М. Плейнт Глава Голова. Верхняя часть тела. бюстгалтер, М. Лифчик. Святая святых. Уличный лифчик. А, пофиг. Пусть как будет, Блин, ну ладно, пофиг. Пускай будет эм... Святая святых, что ли. Ладно, купить такой. Ожерели. Короткая цепочка. Да, ладно, пускай будет Лилия святых. Нет. Нет. А, рюкзак, нет. Аниме кошка, блин, космо-рюкзак, рюкзак империи. Нет, нет, пускай будет у нее не нибудь рюкзака. Нижняя часть тела оф, нижнее белье. Лого святых. Ладно, пускай будет лого святых, ну так. Как я не разбираюсь в моде? Честно говоря, я реально во многом чем не разбираюсь, ну но... Я ваш машину Каяк! Нет! не не не не не не Каяк не будем брать, эм, потому что, ну.. А, вон мой джастис. Кто тут припарковался так? Странно! Да это я просто! Просто мне скучно стало! Ага! Ну, чтобы вам не было, так скажем, скучно, я выключу радио, пожалуй, пока потому что, ну. Не надо нам радио с вами слушать, потому что. Да. Жан. Я не получал права, поэтому я и не знаю, как водить, ага, ребят. Спасибо. Пасывай! Я, я не. Я не Я не сдавал на права. Я в автошколе вообще ни разу не учился. Ни разу не был в автошколе. Я.. Ай! Ни разу в автошколе не был Не, ну, смотрим мы на мини-карт Которая в левом углу тут, наверное От вас даже справа В правом в ли, Точнее, в левом нижнем углу Эта мини-карта находится Для вас, наверное, ну Да, слева И можешь не спешить А, тут же я Точно, я ж тут это здание Купил Сейчас тут тоже нам доход капает. Так, а стопа, это здание я или покупал, или нет, а? Вот в чем странно и дело, блин. Я хочу выйти, короче. Я хочу выйти, и я выйду. Я выйду, я посмотрю, то ли я здание лет я купил или нет Не нужно мне нужна ваша машина я реквизирую а нет точно в том же во втором сенсору можно было короче когда ты похищаешь машину человек точнее в машине ты мог начать эм... А, не, ну да, было дело уже. Купил это здание я. Можно было начать во второй Saints Роу, когда ты там что-то... Короче, пока ты это катался там по городу, можно было скататься человек, но ты мог начать задание заложник. Не, ну вот тут реально надо было как мне кажется. Вот этот тач я бы себе взял, но не могу, не хочу, не хочу. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. стоп. Джеронима! Ой, блин, черт, чёрт, чёрт, чёрт. Ну не, ну перевернули, смотрите, нормально же. Получается. все у в области у меня недостаточно денег ну 5000 а мне нужно ну не ну вот почему я собственно не прохожу задание все задания ради чего ради денег только ну и ради знакомства с этой игрой этой замечательнейшей блин игрой под названием Сейнс Роу мне нужно какое-нибудь задание огромнейшее С огромнейшим таким кушом Взрывоопасно, огромнейшим таким огромным Большущим кушаем нам надо? Сай, мост, ты где? Почему миллиметражей пытаюсь... Да, просто хочу авторитет повысить. стендинг О, во. Займы. На автомойке живешь, что ли? Мне казалось, что он живет там, где стрибали. Ты... Ты... <смех> вот тут говори про то, что если ты... Sure да блин. Эх, короче, Саймос. надо твою миссию сто процентов будет, наверное, начинать заново, потому что, ну. Нет, точнее, заново я хочу начать миссию, замысел, пилотаж. Не пройдено. Я хочу начать. Я хочу по этим, по... Спасаешь люк и получишь авторитет. Ой, извиняюсь, ребята, звонят кто-то или звонят... Я не знаю ребят извините немножко прервем сейчас Сюда это я, я отошла разделу сейчас. Ой, Ваня. Что, мама? Так что, все время бардак тобой? Ну да. Все время говорю, как таракан, Где был там насрал. <сёк> Опять какие-то вещи у меня на ужине. <сёк> Грязные носки? <сёк> Это что? Рубашка. Провод сейчас ногой аккуратно. Хорошо. А? Yeah. Можно я оденусь? Ладно, ладно. У вас с бабушкой то поговорить надо Поэтому а надо срочно прям в компьютер Вот в сей момент Все я переоделась забирай, ну, что Ладно, да. я ладно Извиняюсь ребят за такой малюсенький Малюсенький милипусенький Перформанс ну. Пока что мы с вами, ну, медленными, семейными шагами я уже иду к сотне, просто к сотне подписчиков, и все. Если бы еще не война, бы, конечно, это, сам понимаете, СВО, который наш дембельнутый президент страны нашей России, блин не начал то у нас было бы все как раньше экономика бы она находилась бы у нас ну не ладно не на самом низшем уровне но на самом ну так кажется ну не минимум был бы ну средний уровень такой скажем так ну продолжаем короче с вами Saints Row 3 рубиться сохранить игру Ай, блин, ну сохраняем, да. Простите, но сохранение. Ну, ладно, тут новое сохранение. Они а, не, нельзя же, точно нельзя. Назад, назад. Четыре нужно спасти. Отсюда. Увели, верни. Там... Сын... Али... Хорош! Морнинг Стар. Его мы отпали. На 3 апреля, на следующий день после теракта, украинский как кадр на вашем экране, покинул территорию Российской Федерации и направился в Турцию транзитом через армию. Пожалуйста. Вот эти вот кадры говорят о том, что русский мир – это действительно режим международного реализма. Это уже не первый факт, мы знаем, в случае, когда, соответственно, Совершенные теракты, мы знаем о готовящихся терактах на журналистов. <соединяющие> и, соответственно, <соединяющие> почему все это происходит? Тракты Нам сегодня все. показали репортаж из Лондона и обсуждалась тема спецназ будет. САСТ, Он уже длительное время, британский спецназ, САСТ, длительное время находится на территории Украины. <соединя> Подвид... Прибыл туда он посольство, а затем занимался диверсионными акциями и было официально заявлено, что те операции, которые он проводит. Это относится не только к охране. Мы их называть не будем. Вот примерно такая, такие слова были представители спецназа. Но есть, старый, кто, пожалуйста, мы, та, кто конкретно стоит за этими терактами на территории нашей страны и над убийством журналистов, мирных граждан, ведь пострадал это кто все не люди, только больницы, но все... пострадали Многие до сих пор в больнице. Весь, да. смотрите, это были 60 метров. Сесть под мостом. Upper Bridge. Информационный центр телеканала Россия продолжает свою работу в эфире. Вы смотрите вместе. меня зовут Мария Ситы. Здравствуйте. И еще где? В деле об убийстве да. Владимира Татарского, новый фигура. Я... Вот по почему Татарского я отсюда ушел? Потому что... Дети не слышали? Как казалось, я не могу на когда ВСО. не Когда, когда и не слышно. Ай! Ладно, повторить задание, ну, потому что, ну... Мы... Ребят, я не сняюсь. Ненадолго заканчиваем, и... Давайте, ребят, короче, давайте всем, до скорых встреч. Увидимся в следующих эпизодах, если мне, конечно, никто тут мешать шагить не будет.